Мама и папа для ребенка – это целая вселенная. И ребенок начинает тревожиться, когда один из родителей отстраняется, становится холодным. Вы, конечно, извините, но вот это все это – пустая трата времени. Еще раз повторю, это не моя идея. Это идея супруги. Она во все это верит. Я положил бы руку на сердце и сказал бы, что я могу поверить во всю эту отцовскую вовлеченность, но сори. Если государство или там, не знаю, какая-нибудь ассоциация психологов оплатила бы мне счета, мы платеж по кредитам, но вы же не оплатите. Мне в сутках не хватает времени, я пошу, я сплю по 2-3 часа. К большому сожалению для вашего сына, вы для себя выбрали роль безэмоционального добытчика. Вас должно заботить именно психологическое здоровье ребенка. Я хочу сказать, что психологическое здоровье вашего сына не требует денег. Так, меня не трогать, понятно? Не отвлекай, я работаю. Иди к себе. Как дела? Как день прошел? Позрел там дуб из подушек. Ползли, покажу. Нет, давай сделаем так. Я сейчас пойду поработаю, потом придем и посмотрим твой дом. Договорились? Дамы и господа, хотел бы с вами поделиться отличной новостью. Уже завтра мы с вами отметим 50 тысяч наших слушателей подкаста. Что надо делать? Быстрее бежать к своим друзьям, рассказывать им о том, что настал век высоких технологий. Кстати, о высоких технологиях. Смотрите, что я нашел. Кто-то еще верит в этот таргет? Кто-то вырубает деревья, делает из них бумагу. Целая индустрия, в которой задействованы тысячи и тысячи людей. Которые чем заняты? Полнейшим бесполезняком. Запуская рекламу в сети, и хватит кормить целую индустрию, оставь деревья в покое. Этот запах не забыть никогда. Рандомный доставщик, где бы ты ни был, спасибо тебе за минутку ностальгии. Остановись, сейчас уже никто не ходит. Сейчас шагает прогресс. Присоединяйся к нашему подкасту и становись программистом. Потому что программисты правят миром. Да. Ну а теперь погнали по новостям из IT-индустрии. Да, я сейчас пройду. Прикрывай меня! О, фу! Ладно, давай, давайте чтобы во что-нибудь другое. А, предлагайте. Нет, нет. Резидент Ивел и всякая такая шняга про зомби, Пфф, нет. Отвлекаешь. Папа, я кушать хочу. Аля, покорми его. Она в магазин ушла. Ну так подожди, придет накормить. Она уже давно ушла. Говори, не мешай, уйди отбери. Спишь? Нет. Закончил свою работу? Нет. Мама приходила? Она еще не вернулась. Ладно. Пошли кушать. Причем болит от укола? Ничего страшного. Пару дней поболит и перестанет. Папа, усыпи меня. Хорошо. Пап, мы с тобой помирились? Да, конечно. Ты теперь всегда будешь меня усыпать? Как скажешь. Я тебя люблю, пап. Я тебя тоже люблю. Дай руку. Погнали. Все, будем стримить до последнего, до потери пульса. Тим, ты чего? А? Ты чего? Тима, Тима! Посмотри, это я, папа твой! Аль, ты здесь? Аль? Аля?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 Что происходит, а? А то не буду убирать вашу хибарову. Хочу квартиру побольше, и я рожден для большего. Such. Yeah. Бесят преграды, Скайонета на вас нету. тебе в обиду и ты обязательно поправишься.